Всем привет! Это вторая часть видео о том, как осознанно искать работу и понимать, что вы выбираете в той же степени, как выбирают вас. В первой части мы поговорили о том, какие вопросы стоит себе задать на начальном этапе, когда вы только задумываетесь о новой работе, еще пока не знаете, что вы хотите делать. А в этой части мы поговорим больше про какие-то практические вещи уже активного поиска работы. Вы определились с тем, что вы хотите сделать, какую должность вы хотите занимать, в каких компаниях вы хотите работать, с какими коллегами. И все это соотнесли с вашей долгосрочной целью. И вот вы начинаете подавать а, на вакансии или искать компании. А, на что нужно обращать внимание? Первое. Вы нашли, например, открытую вакансию в какой-то компании. А, что вы а, должны, если вы осознанно подходите к выбору, и не просто на автомате рассылаете резюме, сделать? почитать про компанию. И почитать про компанию, не только там, их LinkedIn-страничку проверить или веб-сайт, а посмотреть в прессе, что они они говорят, посмотреть о том, что пишет CEO, какие-то важные люди в компании, какие у них ценности, может быть, у кого-то есть какой-то personal blog, какие-то Твиттер странички и так далее. И просто посмотреть, насколько культура компании соотносится с вами. Да? То есть не просто найти должность, которая вам подходит, а посмотреть и компанию в том числе. И понять, подходит ли вам эта компания, по а, тому как она оперирует а, что в компании важно и какие люди в компании работают дальше вы подаете заявку и продолжайте анализировать и наблюдать, что происходит. Посмотрите, как быстро вам ответили, насколько профессионально с вами общались, когда назначили интервью, насколько профессиональный был процесс. Опять, все очень зависит от ваших целей, то есть, если вы хотите работать в стартапе, не нужно ожидать, что все будет отлажено по, по минутам, скорее всего, будет куча всяких изменений и так далее, но это вам покажет как работает компания в том числе, то есть если вы к этому не готовы, если на этом этапе отбора у вас есть какое-то противоречие внутри, то, скорее всего, и работать вы там тоже не сможете. Поэтому это тоже для вас некий такой research, исследование, чтобы понять, подходит вам это или нет. Дальше у вас собеседование. Безусловно, вы готовитесь к нему, вы готовитесь показать себя в самых лучших красках, рассказать о том, как много вы можете сделать для компании, но это снова возможность для вас посмотреть, Обстановку в офисе, посмотреть э, там босса, который вас интервьюирует или HR-менеджера, э, как они себя ведут, э, насколько они профессиональны, какие вопросы они задают, что им важно. Даже в ходе того, как одеты люди в офисе, какая атмосфера в офисе, вы это все можете прочувствовать, если вы проходите через офис, через ресепшн, где угодно. Да? То есть вам нужно понять нравится вам и там или нет. То есть не идти на интервью, чтобы э, произвести отличное впечатление, при этом не заметив ничего, что происходит в офисе, не понаблюдать за тем, как ведет себя человек, который вас интервьюирует, и только тупо э, делать все, чтобы классно ответить на вопросы. Вам нужно тоже э, делать выбор и понимать, нравится вам эта компания или нет, нравится вам этот офис, нравятся эти люди, как они говорят, какие вопросы они задают и так далее. Ну и снова про цели, а именно, хочу ли я заниматься тем, что от меня требуется в этой должности следующие 2-3 года, Нравятся ли мне коллеги, с которыми я буду работать, интересны ли для меня проекты, над которыми я буду работать. Вы знаете, как часто клиенты во время собеседования забывают спросить, а на каких проектах они вообще будут работать, а с чем они будут работать, какого рода клиенты. То есть они настолько озадачены тем, чтобы быть подходящим под эту роль, что они забывают, что вообще на самом деле вы тоже так же выбираете, вы тоже так же делаете выбор ваше это или нет, нравится вам это делать или нет. И да, интервью но для того, чтобы задавать свои вопросы тоже. Подготовьте список вопросов, узнайте, какие перспективы, какие возможности, что будет происходить с компанией, какие сейчас проекты, какие проблемы, что работает, что нет, чтобы вам сделать выбор. Не для того, чтобы задать идеальный вопрос собеседнику во время интервью, а для того, чтобы ответить себе на свои собственные вопросы. Это безумно важно. не забывайте это. И я уже э, ожидаю, что мне в комментариях или там, в личных сообщениях люди начнут писать, ой, ну это так муторно, это так сложно, вот это вот все искать, это отвечать на эти вопросы. Супер, Тогда работайте на скучных работах, которые вам не нравятся, делайте то, что вы не хотите. Вините своего босса, вините ситуацию там, в стране, государства, кого угодно. Вините соседа своего или жену, или мужа, или детей еще лучше. Но не берите ответственность за свои действия. Вот я за то, чтобы вы понимали, что выбор у вас есть. И это не просто какие-то там позиции, я не знаю, что мне делать, мне ничего не нравится. Тогда меняйте то, что не нравится, и делайте так, чтобы вам Классно было и кайфово, как нашим героям истории переезда, потому что им реально классно и кайфово. И слава Богу, что в 2019 году есть возможность выбирать из такого огромного а, а, количества вакансий. Сейчас мне снова скажете, ой, у нас такого нет, в моем городе такого нет. Это все бред. Я совершенно точно знаю, что если вы придете к нам на консультацию, я вам покажу, как найти классные вакансии в том а, в городе, в котором вы живете, в той стране, в которой вы живете, как найти классные компании, потому что Бизнесы есть везде, и интересные бизнесы тоже. Плюс у нас еще есть дистанционная работа, и виртуальные команды, которые очень сильно сейчас развиваются. Поэтому дерзайте, ищите классные, интересные работы и кайфуйте от того, что вы делаете на работе. Ведь не хочется зря тратить так много своего времени на работе. Пока-пока!